Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и я планировал, когда перееду в Киев, Делать больше CSGO роликов И затротить в эту игру Потому что хочу уже апнуть 3000 элла Хочу научиться лучше играть в эту игру Выучить э, э, правильные раскидки Базовые вещи и так далее Я стреляю плюс-минус неплохо Но, понятное дело, нужно подкачивать еще другие какие-то микромоменты Но самое главное Последние три дня в Киеве я чувствую себя как будто есть 2014 года Либо 2015 Потому что тогда я просыпался Играл в CSGO и засыпал Примерно так у меня происходит прямо сейчас здесь А все потому что я хочу сделать ролик ролик с дорогой 3000 эла Интересный я сыграл больше 25 каток за эти три дня поверьте это много потому что я еще комбинирую с другими вещами все свободное время я трачу только на кс я даже не стримил господи почему я не стримлю в общем когда я был в грузии я запустил пасит я не удержался я сыграл 10 каток и все эти катки проиграл минус 150 эла сейчас моя была задача вернуть те эла которые у меня были поэтому я тебе предлагаю приятного просмотра ролика где я сидел три дня подряд Апал этот грёбаный Элла Чтобы сделать этот ролик Напряженная музыка, классные моменты, красивая картинка Хотел сказать хороший скилл, но не буду Всем приятного просмотра, спасибо большое всем за лайки Каждый лайк равняется Один шанс К дропу скина на Саби-шоке. Между нами Первая катка Как и в предыдущие дни я зашел на десматч Как только начал набивать кд 1314, Понял, что я теперь готов запускать поиск может быть битва капитанов? Дай просто. хорош. дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, блин, <связываю> что это сейчас было, у меня. Еще что на бомбе один. Хорош. Хорошо. Хорошо. Даю первую. Not... Oh. Ну, все, у вас коннектор вышел. Найс. Nice. <связываю> на Найс. Живи, живи. Найс. Ребят, спасибо за игру, я больше не буду. Плюс 43. Очень приятный бонус за победу. Карта Мираж. Не буду спойлерить результат. Давайте смотреть. Хорошо. Еще. <смех> 3 два, не кушите пожалуйста Кажется, кайраут Дифы, да? Оф, нельзя Ладно, Мурс, давай под за закажем кайну Определитесь позициями, кто где играет Надо, чтобы два пошел Один по да", и два под да", из вас пошел <смех> Два в упоре, два в упоре да. <смех> Ой, <No! бери. смех> не играть в тебе? ой, вышел а, вот а, он красный вот бой. Бой. ну, последний это, конечно, повинцов, что лов. ну, да я а, жестко, ребят я думаю, таплю убила ты не подобрал ладно они сидят, 4 еще два еще, еще один да, бежи, бежи. Убил Бэрик. четвертого? Бэдон, да бэдон. ладно. Да, да, да, да. Бадом один. Да, Можно? Можно, я убью? Бадом, бадом, до сих пор. Я, я застрял. Серьезно? А, у меня клавиатура села. Черт, я ролик назову Ace без клавиатуры. Он кищен. Звезду, иди под Б, зачем? У нас есть уже яма, тип. Хорош. Паузу возьмите. У нас больше нет. Нет, нет быстро. хороший рестинг помогите. Я Андр. Хороший. Но мы пытались сделать что-то в этой катке. Плюс 33. Вертига. И спойлер. Нас ждет его слишком много сегодня Не знаю, с чем это связано, но на премке его начали часто пикать Дайте Да Шестинца. как? Ну что за тупость, господи да, да. Я Он вообще не знал, бага, что бага. я один Да, да тоже пикай Да, да. ёп, красота Второй кот подряд проиграл Вообще. Жаско, Хорош. Он упал вниз, Ой, а, я бомба. Он везде где? -то. Хорошо. Хорошо. О, Хорошо Сильно. Сильно. Уже... Но... А еще а, а, а, я я Шесть а, Слева, у Чувак, <плёг> <плёг> 4 фрага, он не контролит змейку, зато смотрит ТВС. Подает. Они где угодно, СИБМ. хорош Хороший. Рампа <плёг> <плёг> <плёг> Я не знаю. Плюс 45 катка. Она очень важна. Ну а это вертига против неслабых ребят, которые его играют часто. К сожалению, в этой игре я не смог найти себя. Я ушел. Спасибо. Можно не Хорошо. Боже. Еще черт. Дай Я пушу, я пушу. Хороший. Убил белый. Убил белый. Нету. последний. Убил один. Ой, бля. Сыролы. Ооо, я дальше один ребят три э, барабани блять ча-чак Че у меня мидо один ребят это, безалко, это это ужасно Плюс 26. Решил пойти в соло. Глянуть разницу. Что же будет? Спойлер, мне понравилось. Рейбайцев в падении. Где-то минут сколько получается. Смотрел ролик про приезд Украины. Да, да, да, я, я охуел, типа. Я такой, чего? Вот прям у меня типа ну все, я катку запустил, открыл ролик, и только вот по голосу понял, что -то. я такой, типа, чего? Близко под церковь. Сидим. Oh. Выходи О. О. О. О. О. за О. <laughs> на нож его О. его, О. О. О. Стоит, стоит, Каталат Прошло, ноль Хорошо Яму вышел Яму вышел Фрага, Сейчас да. убью, сейчас убью Есть флешка? Нет, не Двое вышли Хорошо Отлично, хорошо Вы лучшие, я туда их, блядь дефолт лоу хп он да нет, не нет, нет, пикать, нет. Блядь Хорош. где Еще бегу. Убил. Там пертокнул. Fine short. Ээээ, Найс! Я несу с той же описывай. Может быть, бы. Спасибо, за игру, шикарная игра. Очень хорошо пошла игра, очень хорошо Плюс 19 вертига. Мне нравится занимать рукав Карта более-менее, хотя я по сути до сих пор не знаю там раскидки Кидать от руки это точно не уровень человека, который записывает эту рубрику Это надо исправлять в скором времени На Б Это Б Это бай, это, бай, Ачка, бай, это бай. Я один Я мясо да какой <с każdy> же позор еще, какой же ужас. Согласен, мы такие плохие. Это что сейчас было? И нас могли бы от мой увидеть убить. Хорош. И ставит. Давай. Давай. Кошмар, ребят, что за бред? Абик заберешь. Берешь, там еще там Ай-ай-ай, с дикатуру. трех сторон. Даню неудушен, за что? Давай их Еще один. Ай-ай-ай. Рука... Хорош. Най. Да! А ГГ? да, господи, ребят, ребят, это по самая позорная катка У нас 5 раундов, как минимум, которые запомнились на памятник, чтобы а обоссаны были Плюс 27, игра против двух FPL игроков на карте The Mirage. Мы сейчас будем играть против Груби, это профессиональный игрок из Польши И Туцина. Туцин Тутсен стримит я знаю, что он FPL игрок И игрок Mad Lions Но у них в команде а, две девушки И вторая девушка играет сейчас AVG 14 на 66 кд Так что шанс, скорее всего, есть Карта Мираж, посмотрим, как получится L дают 27 Но это хорошая катка будет, а, как минимум, против Тутсона Поэтому его демки Если я буду его убивать, они будут в этом ролике Надеюсь, я буду его красиво убивать Они а наоборот Все, запускаемся Окно без ему. Форест был. Ставлю дефолт Хорошо О, oh, какой фиг! Тут мидов я понял Убил его За Убил И джангл Скамейка, скамейка! скамейку? Ди фул ХП. Ах, да э, почему ты? я слопнулся? Окно, хорош. Стоит джангл, Все шорт, хорош. Стра. Хорош. Nice. Приводил. Хорош. Попал. Попал. Ай, -яй. хорошо ай яй яй яй кинул флешки яй яй яй яй яй яй яй яй Ну это такая. Плюс 25, оверпас Наверное она входит в список моих нелюбимых карт Постоянно за КТ не могу найти удобную позицию Играя на Б, я умираю почти отовсюду В общем, я там слишком слабо занимаю позиции Еле-еле как отрабатываю за террористов я без лица Вышел туалет Молодец, Убил коннектор Б, тихо, тихо Хороший хорош молодцы боже пал пал пал пал хорош зиг зиг, зиг, зиг. халаш кон 2 Один Лучше, легенда. Вп на Б, ВП на А. Ничего. Что флешку знал? Плюс 13. Мираж против игрока К-23 Фейма. Это та самая катка, где я не мог понять, что мне делать. Ребята делали все сами. Мне оставалось только ставить бомбы и дев их. Я пушу, смотри. Сити лас. Кобра выбил. Лас сити. Бой, если хороший. 50 хп, хороший 2. Да. Ид ⁇ т Стреливают А, на А, давай. лас. Лазд, давай. Сити, сити. А, хорошо. А, красный. Так. Спасибо за игру. спасибо за игру, бро. гайд Я так, это так ад, как я вообще не понимал, что происходит, кошмар. Плюс 5 даст 2 с найти Неки и Тонком. Кстати говоря, запомните. Имя Донг. Мне кажется, что он будет скоро популярным игроком. Просто запомните эти слова. Нереальная катка. Настолько непредсказуемая, что у нас вышел игрок с сервера. Настолько в эту игру никто не верил. Здесь край. Садится, здесь край. Хорош. У нас чувак Что ливнул, же... <свят> ладно, а, ну-ка Александра, строим. А у нас okay. Давай no. Фух, oh, как боже же я Два лонг, это друг, я тебя попросил. Это друг ладно. Да это oh, было жестко, чувак, берешь Два лонг Еще лонг Ну, no, первый Еще объясню Чего, а блядь Ребят, один раунд, сука, как мы это вообще делаем? Сначала 10 подряд слили, сейчас 8 подряд взяли Так, мы, ну, 10-15 у нас было, у нас чел выходит, не веря в игру сейчас... Найс, ребят, ну а ты говорил лишние 600 минут она не все было шикарно вообще плюс 26 даст 2 я решил пойти напоследок в соло потому что помню как мне это зашло играть проще из-за более подходящих игроков тут нет людей которые не прощают пулю мимо как когда делают на 3500 л играть приятнее но сильно рискованно мне кажется тут сыграла просто везение на хороших тиммейтов Short Mine short oh. nice. sorry guys too, too short, too short, to short. I'm sitting, I'm sitting. Nice. Well done, guys. Well fucking done. Nice. Блять, а ты случайно не шок? Ну конечно шок ты мне же, догон, там да написано ну, Пиздец. Ah. Привет, кстати. Сити, сити, сайт. Блять, машина, ла. О боже, он мог бы зехать. Смотри, я верю. Хорошая игра. Это, конечно, попроще было гораздо игра. Ну, и она очень быстрая была. Я не знаю идти дальше или нет правда я уже сколько 500 минут наиграл с учетом того что я три дня этот ролик записываю может быть не надо 2051 ла я думаю что это шикарная цифра чтобы остановиться потому что за этот ролик я апнул 200 ла я не все показывал вам потому что ну перебор показывать вам было как я апаюсь обратно с 1860 его это было неудобно это было неинтересно с каждой нарастающей каткой было все более интересно и я понятное дело уже чувствую больше и больше эту гребаную игру и эту грёб надевается этот грёбаный монитор и эту грёбаную механику. Спасибо тебе большое за просмотр. Оставайтесь со мной и жди новую серию Дороги к 3000 Эла А я тебе советую посмотреть ролик про мой переезд в Киев. Он вот тут. Вот тут тыкни просто и посмотришь, как я переехал, как выглядит мой компьютер и так далее. Пока.